Добрый день, уважаемые коллеги, гости. Сегодня пройдет брифинг. Тема у нас 1 декабря в республике Калмыкии вводится креоска до гости сегодняшнего брифинга Кенов Юрий Викторович, Троицкий Дмитрий Александрович, Этеев Алексей Петрович, Джираков, Евгений Олегович. Евгений Олегович, вам слово. Здравствуйте, дорогие земляки, как всем известно, указом главы Республики Калмыкия с завтрашнего дня, с 1 декабря, в Республике начинает действовать система так называемых фьюр при посещении общественных мест на территории Республики Калмыкия. Какие это места следует отметить? Это проведение церемонии государственной администрации заключения брака, деятельность библиотеки, архивов, музеев и прочих объектов культуры, Розничная торговля непродовольственными товарами в объектах с общей площадью свыше 100 квадратных метров, за исключением аптек и автозаправочных танков. Деятельность организации предпринимателей по предоставлению продуктов питания и напитков. Деятельность творческая в области искусства и организации развлечений. Деятельность в области спорта, отдыха и физкультурно оздоровительной деятельности. Деятельность по организации конференций и выставок, по предоставлению услуг аритматистскими и салонами красоты и деятельность по предоставлению мест для временного образования граждан. Что следует отметить, в Калмыкии на сегодняшний день у нас привито более 100 тысяч населения республики. Это один из самых высоких показателей в целом по Российской Федерации. Калмыки регион который один из последних на сегодняшний день вводит данную систему по кьюр Мы все сталкиваемся, когда мы едем в другой регион Российской Федерации, что данная система уже работает в полном объеме. Она признана всем мировым сообществом и на сегодняшний день является наиболее понятной и действенной мерой по профилактике данной заболеваем. Вопросы следующие или перейдем дальше? Ну, разрешите, да. если продолжим. Добрый день, уважаемые друзья. Действительно, завтра у нас такой знаковый день, когда будут QR-коды, то есть три коды о том, что человек прошел первая вакцинацию. Второе, он перенес заболевание. Третье, у него имеются медицинские противопоказания к тому, чтобы не прививаться. На сегодняшний день, как уже было отмечено, привито более 120 тысяч взрослого населения Республики Калмыкия. И мы считаем, что настал тот момент республики, когда мы должны для тех людей, которые прошли вакцинацию либо перенесли заболевание, либо медицинские отводы, по сути, будут сняты все ограничения. Я бы не рассматривал данную процедуру от набока, в том плане, что это ограничительная процедура. На мой взгляд, учитывая то, что у нас большинство взрослого населения привита, данная мера – это скорее разрешительная мера, а не ограничительная мера. То, что лица, которые привились, они могут посещать свободно все учреждения, которые имеются. Поэтому на сегодняшний день считаю это крайне необходимым. Если мы говорим о других регионах, то во многих регионах России это уже введено. Во многих странах мира, вот сегодня прошла информация, что Австрия за отсутствие вакцинации, после второго предупреждения гражданина о том, что он должен пройти вакцинацию, вводит штраф с 1 февраля 2022 года, штраф в размере 7200 евро. То есть, я думаю, что эта цифра взялась не эмпирически, просто так, с потолка. а Мы все прекрасно понимаем, что стационарное лечение тяжелой формы коронавирусной инфекции находится примерно в полмиллиона рублей для бюджета страны. Соответственно, если человеку предоставлена возможность привиться и избежать тяжелой формы заболевания, Австрия пошла на такую меру, как введение довольно серьезного штрафа, то есть компенсировать свои расходы. Человеку дали возможность избежать этого, он не воспользовался этой возможностью, пусть в этой Я не призываю, конечно, к введению таких огромных штрафов у нас в стране, но тем не менее нужно понимать, что на сегодняшний день существует по большому счету две возможности, не исключающие друг друга, а дополняющие друг друга для того, чтобы победить пандемию гриппа. Вирус очень изменчив, меняется он очень быстро. Но базовая его структура остается все время одинаковой. Меняются там белки в шипах, меняются там белки в оболочке вируса. Но базовая структура, она остается единой. И принадлежность к определенному семейству. Поэтому существует два основных варианта для того, чтобы избежать массивного распространения коронавирусной инфекции. А. Это ограничительные мероприятия так называемые, то есть социальные дистанции, ношение маски. Это ограничение количества людей в закрытых помещениях. И б. Это вакцинация. То есть два этих метода помогут остановить пандемию коронавирусной эффекции. И мы должны это четко понимать. Повторю, что на сегодняшний день большинство взрослого населения республики Калмыкия привито. Либо перенесло заболевание. Индекс, скажем так иммунитета группового в республике Калмыкия уже составляет почти 115%. То есть на данном этапе в республике у нас групповой иммунитет практически сформирован. И лица, которые перенесли заболевание, либо привились, я повторюсь, должны иметь максимальную возможность доступа ко всем социальным, культурным и торговым и прочим учреждениям. Поэтому введение QR-кодов, на мой взгляд, не ограничительное мероприятие, а скорее нам будет разрешительное с учетом количества приведенных. Спасибо. Спасибо. По телефону. Можно? Нарядный QR-кодов, в вашем классике, предъявляется людей, которые имеют место показания для отвода. Это документ. Справка, видимо, иммунологическая, мы и терапевта, или здесь, врача. А, требуется ли или обязательно еще наличие процесса с этим документом? нет, человек на выбор может предоставить один из документов первое, это QR-код то есть если он получил прививку прошел 21 день получил вторую дозу или после лайта прошел 21 день на портале госуслуг формируется QR-код который человек соответственно потом предъявляет второй момент, справками этот вводит она выдается врачебной комиссии лечебного учреждения, к которому человек прикреплен. Тут не обязательно иметь к то Третье. Это ПЦР. Справка об отсутствии вируса в организме человека. Она действует в течение двух суток на сегодняшний день. И соответственно, если человек пролежал в больнице или на амбулаторном режиме в лечебном учреждении находился, он может предоставить выписку о том, что он в течение шести месяцев перенес заболевание коронавирусом. Любой из этих документов будет разрешительным для прохода в любое учреждение. То есть не обязательно их дублировать, это ни к чему. По поводу это... тестов а да, будут ли у нас их делать бесплатно? И если будут, то где в каких пунктах? ПЦР-тесты делаются бесплатно по медицинским показаниям всем гражданам, у которых есть подозрение на коронавирусную течь. Если человек желает сдать исследование на ПЦР, то это будет платно, если это по его желанию, без медицинских показаний. По медицинским показаниям данное исследование выполняется всем гражданам и взрослым. И детям абсолютно бесплатно. Если человек имеет на в течение месяца почти и концертных соответственно они сравнится в неделю а он что, всякий М -м. раз должен делать пациент э, э, в стоимости 700 не, не нет, нет, ему можно сделать прививку и целый год ходить а, -а, -а, -а, -а, -а, -а. я имею виду тому, кто не имеет возможность сделать прививку по а, причинам? если у него медотвод, он М -м. просто показывает справку о медотводе да. а если он по идеологическим соображениям? по идеологическим соображениям ему нечего делать в театре и М -м. Нельзя, М -м. вызывать опасность на других лиц ну а если он, допустим, антитела предъявит, он был, скажем, А антитела не являются доказательством его безопасности для окружающих. Либо, вот я перечислил, ПЦР-тест двухсуточной давности, сам QR-код, справка о противопоказании вакцинации, либо выписка из медицинского учреждения. Четыре документа, которые будут приниматься во всех организациях. По идеологическим соображениям человек имеет право по идеологическим соображениям возможно не прививаться, если он убежденный, я не знаю, там, последователь какой-то секты с такими тоже встречались. Но! Это для себя. А вот для окружающих он тоже должен обеспечивать безопасность. Почему люди, которые беспокоиться о безопасности себя окружающих должны подберегать себя исток, контактировать а с ним. Ответьте, Александрович, пожалуйста, ситуацию с нашим третьим сектором в общественном экономике по готовности работать с переходами в дарительный мониторинг, силе в наличии механизмов для этого, вето до 100 лет и этих что в общем наших предпринимателей, как они чем дышат, что говорят? Да? Интересно. Ну, я скажу так, что по тем объектам, о которых мы сейчас можем говорить, это объекты общественного питания. И магазины в общей площади свыше ста квадратных метров на 70% готовы к введению данных наступает. Разводственный магазин это не поставит, да? Это касается и mm -hmm. продовольственных магазинов, где -то смешанные товары. квадратура свыше 100 квадратных метров, э, соответственно, должны обеспечить э, предъявление и пропуск в магазин посредством... Э, То есть самой... супермаркет, э, должны предъявлять там, там Что -то? смешанные товары. Абсолютно. Ну, перейдем к примеру большинства uh -huh, uh -huh. То есть, э, в него приходили в, в него, и в него, И там на входе должен быть? Да. То есть, по-моему, должен быть сотрудник, у него должен быть мобильный телефон. И судя по всему, не один сотрудник. Мобильный. И судя по всему, я один сотрудник. Соответственно, там есть минимальные требования определенные. Они, на самом деле, незначительные для того, чтобы был подключен интернет. И, возможно, мобильный. было, условно, провалиться э, на сайт услуги и увидеть этот, так называемый, паркот. Еще плюс паспорт. Копия достаточно? Копичу. Паспорт, боеприпало удостоверение. Вы знаете, сейчас мы должны сказать что по-хорошему никто, кроме сотрудников полиции, требовать паспорт документа, удостоверяющий личность, не может. С учетом тех нововведений, которые планируются при изменении на федеральном уровне или внесения изменения в нормативную праволавку. Наверняка это требование возникнет. Но сейчас, к сожалению, это длительность да, гражданина, у него могут спросить, он может ответить добровязать на вот пожалуйста паспорт, либо сказать, что я не обязан вам предъявить. Его пустят, он предъявил Он предъявил один из четырех документов, которые в соответствии с указом главы он должен предъявить для того, чтобы попасть на ту или иную торгу, будет -то торговая площадь, непродовольственные товары, там, музеи, театры, библиотеки, искусственные можно, можно сопроводить его на доллар, уже готовы к удачному, и чтобы быть маленьким ребенку, если его в лагере дома, создавать возможность полученную даже получим не будут них ничего страшного. Давайте, я прокомментирую. Работать, я, Давайте прокомментирую. я прокомментирую, дело в том, что деятельность рабочих, сложных рабочих групп, которые осуществляют проверки по тем требованиям, которые были ранее изложены, она подложена, то есть те требования, которые были там для соблюдения дистанции, они сохраняются, поэтому за их соблюдением мы имеем возможность право включить ну, в то есть в котором это и происходило. То есть здесь мы ничего, мы не отменяем это Просто мы понимаем, что э, то, что указано сейчас в указе главы, касается э, торгов очередей очень свыше циталов. Ну, вы полагаете, что будет ажиотаж все равно государственные? А коды должны быть в наличии у продавцов в таких маленьких магазинов? То есть, а кто это может проверить? Есть ли у них полиция. полиция? Наличие работы. Дело в том, что Юрий Николаевич что Была проведена кампания, чтобы все сотрудники, ну, субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечили вакцинацию, если не ошибаюсь, не менее 80% сотрудников. Эти данные все проходили через Минздрав. Вот, о чем, соответственно, мы можем До свидетельства. Пошли. На сегодняшний день в Республике Калмыкия привито практически 73% от плана. В среднем по России сейчас 52% привито взрослого населения. То есть Республика Калмыкия очень хорошо привилась. Нам надо еще 7%. На сегодняшний день. Нет, нам нужно не 7, нам нужно еще 27%. 27%. 27% да. А еще лучше, даже больше, если была такая возможность. Поэтому, может быть именно поэтому, вы заметите, что вот за последний месяц, когда страна переживала гигантский пик волны коронавируса, республика все-таки прошла его спокойно. Мы и сейчас на цифрах менее 30 заболевших в сутки находимся. Пока нагрузка на систему здравоохранения, скажем так, управляема. И врачи, несмотря на то, что они два года сидят в этих красных зонах, получили возможность хоть какого-то глотка свежего воздуха и передышки. Если мы не будем прививаться, вы что же думаете, это коронавирус просто так обходил республику стороной? Нет, именно благодаря тому, что была активная прививочная кампания, основной процент людей не заболел, а те, кто заболели, все-таки избежали госпитализации. Вакцина, несмотря на все слухи, сведения, вакцина работает. И она будет продолжать работать. И единственный путь нашего региона, который я вижу, ведь на сегодняшний день нет ни одного препарата действенного, который бы убивал вирус в организме человека. Нет ни одного лекарственного препарата. Артемра, артлегия, коцелезубат, антикоргулянты. Это все хорошо. Это все то, чем мы боремся. Но это не специфическое лечение. Это лечение симптоматическое, то есть когда мы просто будем с проявлением болезни, а не убиваем агента. Вирусный агент внутри организма побеждается иммунной системой. Все она справляется по-разному. Даже два одинаковых, абсолютно вроде бы физически здоровых человека по-разному переносят коронавирус. Это зависит от состояния иммунной системы, это зависит от первичной дозы поступившего вируса, это зависит от сотен и сотен причин. Поэтому на сегодняшний день, уважаемые земляки, вакцинация и меры личной предосторожности – это то, к чему мы должны стремиться. Изведение QR-кодов – это создание так называемых «безопасных зон», где будут собираться люди, которые не представляют угрозы друг для друга. Честно скажу, была моя воля, я бы настаивала на том, чтобы там и в магазинах до 100 квадратных метров, если уж не QR-код добавить, что там продавец не может верить от дверей в привал, поскольку он там один работает, но хотя бы низкий запрет о том, сколько человек там может находиться в торговом зале. Увы, такой нынче мир тогда без этих жестких мер говорить о том, что мы чего-то добьемся и у нас есть будущее невозможно. Все вы средством массовой информации здесь находитесь. Вы прекрасно видите, что такое Африка, омикрон поражает молодых. Вариант того же самого коронавируса. Тот же сам модифицировался. Вы что думаете, он будет сидеть запертый в Африке или в Европе, при таком уровне миграционных потоков перемещения людей, самолетов, поездов, кораблей и всего остального, это просто дело времени, когда он придет. И мы должны быть готовы и должны быть защищены. Вакцины достатки, в избытке. Надо просто проявить гражданскую ответственность. Не фейковую какую-то информацию черпать, а просто проявлять гражданскую ответственность и понимать, что от тебя зависит не только твое здоровье, но и всех тех людей, с которыми ты пересекаешься изо дня в день, включая случайных людей на улицах, в подъездах, в такси, в маршрутках и где угодно. Спасибо. про То есть это всего лишь инструмент, инструмент быстрого распознавания информации об иммунизации человека. Соответственно, когда мы говорим про, про QR-код, то мы говорим про то, что он прошел либо вакцинацию, либо у него есть пцр тест, который действует 48 часов, либо он переболел. То есть у него есть средние иммунизации, они все доступны в приложения госуслуги и госуслуги стоп-коронавирус. Соответственно, также есть тем, у кого нет возможности распечатать, ой, иметь смартфон с приложением услуги есть возможность в МПЦ распечатать сертификат по вакцинации. Соответственно, это просто лишь инструмент для быстрого распознавания, что у человека есть иммунитет, что он безопасен нахождение в том или ином заведении. Соответственно, мы говорим о коллективном иммунитете, о том, что безопасность региона, безопасность целой страны, то есть только и Соответственно, каждый человек должен осознанно подходить к этому вопросу, понятно, дело, что это неудобно. То есть, неудобно, грубо говоря, определять тот же самый qr и так далее. Но регионы уже работают. Это показало свою эффективность, практику. Соответственно, в завтрашнего дня у нас, грубо говоря, мы один из последних, которые вводим QR-коды именно, скажем так, ограничения, связанные с определением qr -кода. Соответственно, все это для того, чтобы обезопасить граждан от, коронавируса, от коронавируса, Спасибо. То есть, получите вопрос. У меня зовут Дмитрий. А вот, то есть, человек, который не имеет смартфона, то есть, изросло населения, да, mm -hmm. а, больше всего, то есть, он может пойти просто в МФЦ и в течение одного дня взять распечатку этого керкуса? Соответственно, соответственно если у него было среднее жизни, а где его, да, если он привитый, привиты, да, то он может получить бумажный ну, носительный документ, и то есть, вы обижать за смартфонами ему не носим. Этот то, документ... Чак-то этот... на принтере, и это не да? Почему? Нет, то есть да. его можно отсерить потом, мы с тобой носим, заламинировать. Я понял. Соответственно, сам платход, если он есть в госуслуг, его можно тоже, в принципе, э, скажем так, э, сделать скрин, или сохранить и фотографии и тоже предъявляться. Спасибо. Спасибо. Можно на своем примере я вам скажу, что у меня все ПЦР-цепты были отрицательные, у меня было КТ-2 и госпитал То есть вы понимаете, что это совершенно такая не очень достоверная информация о наличии ПЦР-цептных результатов в тела. телах. Человек может быть и бессимптомно носителем, и, и иметь отрицательный текст, и когда он зайдет в музей на 75% заполнен, и он там сердце заражает, со всеми там, устаревшими в том числе и телами, то есть как бы, они же остаточные имеются. То есть как бы вы понимаете, что это не очень хороший инструмент, и поэтому, наверное, что-то надо делать с нашим лабораторным, с таких надорослым вопросом, насколько достоверно у нас улучшилось работы наших лабораторий по достоверности сведений. И вот правильный вопрос, может быть, надо удешевить эту услугу или сделать ее бесплатно, У нас же уменьшается заболевание, соответственно, можно кинуть силу в лабораторную. Туда, в направить средства, экономили на здравоохранении, ну, как бы, вот, помочь. И, и они тоже значит, подтверждают своими результатами как бы, заболевания, что это не, не всегда правильная как бы, такая... Я с вами полностью согласен, действительно существует ложные отрицательные CR-тесты, и ни одна тест-система в мире не дает стопроцентного результата. Ни один врач в мире не может поставить стопроцентно правильные диагнозы и погрешность это существует мы говорим о скрининговом методе исследования ПЦН является скрининговым методом исследования диагностики и достоверность его все-таки 99,2 очень высока для скрининга то что касается лаборатории и средств то должен вас заверить что на базе инфекционной больницы нашей госпитали на сегодняшний день уже прошли конкурсные мероприятия и я думаю что до марта месяца на платинфекционной больнице будет сформирована современная биологическая лаборатория которая будет позволять делать исследования в большом количестве и высокой точности пройдетепирование бактерий какие -то. вот. это и есть федеральный проект Республика Калмыкия участвует в этом федеральном проекте выделено по -моему, 56 миллионов рублей и сейчас такая лаборатория у нас скажите, о в детском населении что там ну, на сегодняшний день, насколько я помню, у нас на стационарном лечении 26 детей, тяжелых среди них нет, все средние и легкие степени тяжести, пороги заболеваемости, конечно, превышены значительно, но они у нас каждый год превышаются, и каждый год дети по поводу орвы и гриппа отправляются на вынужденные каникулы в городе и в районах республики. На мой взгляд, ситуация, ну, опять-таки, на фоне коронавируса, потому что силы и средства отец, и на эту болезнь остается довольно сложной, и напряженной, и из-за этого, конечно, и очереди, и неудобства, прошу обращения населения. Но, тем не менее, склад сейчас абсолютно контролируем, этих а детей нету. С утра нам обратилось до 14 часов 380 детей в городскую полицейскую детской Цифра довольно большая, но, опять-таки, мы проходим ПИК заболеваемости. То есть ОРВИ с превышением ПИД порогов, ну, я врать не буду, у нас снова дети-школьники уже на выпуском классе, а вот восьмом, и каждый год у нас бывают вынувленные каникулы, ничего удивительного в этом пока я не вижу. Так у нас гриб с или гонгонский? Нет, нет, нет, у нас не просто обычный банальный грипп, ни с виной, ни гонгонского общества у нас нет. Информация, значит, здоровая, не федеральная цифра, все по первым дням. Ваши коллеги приезжали и тоже анонсировали приезжать. Угу. Вы бедята мы знаем, мы видели сюжеты об этом. Они свою картину как бы видели. А ваши отвечают, что, что, Вообще информации об этом нет, никакой. Пока официальной информации нет, но да, следует отметить, что в республику Калмыкия из центрального аппарата Роспотребнадзора прибыло 4 сотрудника в том числе по лабораторной диагностики, по надзорной деятельности и клинической системе заболеваний. Данную заболеваемость мы купировали, на сегодняшний день остается все на контроле. Как вы знаете, постановлением главного государственного санитарного врача на территории города или сайт линого района у нас приостановлен учебно-образовательный процесс Школа в школах, детских садах, дополнительного образования и Сузы, так Сейчас рассматривается вопрос э, о введении данных мероприятий в целом по республике Калмыкия. Нам стоит чуть-чуть немножко подождать. Наши эпидемиологи совместно с Миндравом прорабатывают всю заболеваемость по детскому населению. Не только по детскому населению, но и по взрослому населению. Мы держимся на контроле. Что касается анализа итогового анализа лабораторной системы, то было отмечено на хорошем уровне. Всю ночь работали специалисты, которые прибыли совместно с нашими лабораторными сотрудниками вирусологической лаборатории. И вспышка, как мы все знаем, была расшифрована. Это гриппа H3N2. Коллеги, предлагаю сегодняшнюю тему и р коды наиболее максимально сейчас в данный момент донести до наших жителей как им завтра действовать еще вопросы какие? к вам поступают вопросы наверное на социальных сетях Задают. задавайте вопросы. Добрый день, Центр управления регионов у нас поступают различные вопросы наиболее частые если ли отсутствие в личном кабинете в после вакцинации и перенесенной болезни куда прощаться? прощаться в медицинскую организацию где вы прививались либо, где перенесли заболевания, да, действительно, к сожалению, из-за огромного потока как бы вакцинированных из-за этих, кто-то из сотрудников, ну, причины этого могут быть разные. Кто-то из сотрудников допустил ошибку вашей фамилии, имени или отчества, Или там поставил, допустил ошибку за то рождение. Можно обратиться в организацию, в ручном режиме а эта ошибка будет исправлена, и на портале больше слов появится к сожалению, заранее отложенные рекомендуем... изгониться, это не делается преднамеренно. но такие случаи бывают. Бывает, когда система дает сбой из-за перегрузки, потому что это единый портал, который работает на всю Россию, к сожалению. Давайте такие факты. Ну, Плюс еще нужно понимать, что реферансы поступают в задержки, поэтому если там не, не появится общение, то это не означает, что вам не появится. Примерно проблема бывает у 20% пользователей, но это, как правило, какие-то как, ошибки ручного города. Которые нужно обращаться в то, то учреждение, где проведена вакцинация. И еще один вопрос, что вот про антитела. Хочу обратить внимание, что если антитела есть, наличие справки на антитела не позволяет генерировать кулакот. То есть да, антитела есть, это хорошо, но это не означает, что у вас будет кулакот, с которым можно обращать кинеминез. Кулакот формируется только в результате перенесенного заболевания, вакцины и справки пациента. У ряда ребенок намечаются какие-то законодательные меры по добавлению к списку документов, которые будут предъявляться граждан при посещении культурных теннисов. Еще и антитела. На Камчатке еще каком-то регионе в северном, на Европейске просто Ну, может быть, это политическая как бы, дискуссия еще там. Ну, к первому, мы бы рассматривали двенадцать врачей. Почему бы и нет? Ну, человек просто... Возможно, вот так ситуация конкретно со знакомыми. Они активили, чтобы руки переболели назад, ну, инструмент, на доступность, другие вылетели, слабки, вс. Она еще беременная тем В общем, короче, человек не может получить верхов, потому что в во-первых. Нет данных медицинских судей, они не обращались. И ну, при этом они все расскажут, ну, как бы они проверяют. Ну, а за полгода это как минимум ну как бы есть, по идее. Ну, безопаснее для себя. Это, антитела. Но они дискриминированы во всем случае. Ну, может быть, всегда надо таких трудить, запустить их, к тому, чтобы их тоже антитела принимались. Вы понимаете, данные граждане не обратились в медицинское учреждение. Мы не знаем о том, как, где и как и почему они перенесли это заболевание. Наличие антител не является противопоказанием для проведения прививки они могут появиться и получить QR-код. Есть угу. на я, сегодняшний день, скажем так, установленные требования тому, кому выдается QR-код. Как бы обратиться с инициативой, теоретически, наверное, мы можем. Но я не вижу необходимости этого делать, потому что процент этих граждан крайне низкий. На сегодняшний день информированность населения о коронавирусной инфекции настолько высока, что при первых симптомах их даже дети, по-моему, знают. И сразу обращаются, поверьте, мы это видим по нагрузке в наших медицинских учреждениях. Медицинских учреждений. Теоретически наличие таких любимых положить можно. Практически, по никто не запрещает им сделать призыв. А значит, у вас такие места, куда можно гарантированно попасть без QR-кода? Это, понимаете, аппетит, да? Ну, сейчас же озвучали. Да. Есть указ главы, он в открытом доступе. Ну, доступ. чтобы вот наши телезрители сейчас... Ну, во-первых, все магазины, все площадки с площадью до 100 квадратных метров. Там крепления qr кодов нет, но не потому, что они там не нужны. А потому что там по структуре работы наших предпринимателей мы не хотим, скажем так, ограничивать, потому что, ну, мы знаем, потому что у нас малый бизнес и так развивается недостаточными клипами, наверное, вот. Подойдет только собрать еще охранника, который будет стоять и просто проверять QR-код. Поэтому принято такое решение, учитывая низкую проходимость, все-таки не требует да. аптеки Аптеки, заправки если сделал прифтлайт, стоит, он появится Через 21 день у вас появится. потому Очень не... действительно, да. И есть... с ним нельзя никуда пройти, да? То есть а... если сегодня привился, завтра не пойдешь. Имунитет. С лайков нет. Потому что после инъекции вы станете безопасность для окружающих, когда ваша иммунная система выработает антитела. А -то она выработает нет. она и в крайний срок на 21 день. Поэтому введено, что пироход выдается через 21 день после вашего. А, это а двухкомпонентная <клес> а он двухкомпонентная? А двухкомпонентная? двухкомпонентная, она и так делается через 21 день. На, на 21 происходит. день делается разрешающая доза, которая как бы дает высвобождение. Какой цели <клес> нет куриного белка? У меня аллергия на куриный я не могу привиться. Да, тогда у вас вы должны обратиться в поликлинику с заявлением, что подтверждать документы, что у вас аллергия на куриный белок. Mm -hmm. Соответственно, вам врачебная комиссия поликлиники выдаст справку, что у вас прямой противопозакт вакцинации. Но... То есть вы признаете, что куриный белок по всех вакцинах, в том числе адреса? Я не знаю. Mm -hmm. Можете запросить информацию? В моем лице потенциально учиться теряет одного. Я хочу Ради интереса специально уточню, просто никогда об этом не задумывался. Иначе я могу сказать. что есть масса синтетических вакцин, которые набирают. Хорошо. Спасибо. задать еще вопрос от моей аудитории чтобы развеять мифы и узнать от первоисточника. А, кормящие мамы и беременные девушки, женщины, как им поступать? Может быть, для них есть какой-то медотвод? Либо вакцинироваться на крайне срок беременности возможно, и кормить вроде тоже это возможно и безопасно. Можно? Я бы сказал, что беременные входят в особую зону риска. Я уже говорил на одном из своих интервью о том, что у беременных Марка и так поддавливает внутренние органы и, соответственно, диафрагма сдавливается легкие. Легкие и так у беременной находятся в тяжелом ситуации. При возобновлении ковида беременные переносят данное заболевание крайне тяжело. Их очень трудно спасать. И спасать совместно с ребенком. Поэтому прививаться беременным, особенно после 21 недели, нужно обязательно. Это вот категорическое мое убеждение, потому что... Поверьте мне, редкая неделя обходится у нас, когда мы не боремся за жизнь чьей-то беременной. Редкая неделя, и по-моему, таких на моей памяти уже не было давно. Поэтому беременным прививаться это вот просто в обязательном порядке. Их спасать крайне сложно. И здесь никакого вреда ни для ребенка, ни для матери не будет. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Маргарита, я блогер. Нет. Я считаю, что эта тема очень актуальной. у меня вопрос. Кем будет производиться проверка QR-кодов при входе в магазин? Сотрудником магазина, охранником или специальным человеком? Ну, это предприниматель должен обеспечить проверку. Кого он там поставит ответственно, Спасибо. Да, в дополнение здесь мы также имеем еще другие вещи. Это и спортивные. Если говорить про спортивные объекты, на сегодняшний день это у нас Аэра Тарвина, ледовый Дворцы спорта, то там просто будут за счет сотрудников. Что касается объектов культурного, культуры, то здесь, соответственно, тоже сотрудники музеев, библиотек, кинотеатр и так далее. И тому подобное. В большей степени у людей будут вопросы, каковы магазины. И вопросы у самих предпринимателей и юридических лиц. 100 квадратных метров. Что берется за основу? Мы берем только торговую площадь. Никакие складские помещения, подсобные помещения не входят. Какие-то объекты не продовольствуют. Как подчеркнул Дмитрий Александрович, это в том числе смешанные. Продовольственные мы не берем это я поскольку подытоживаю тезисно, чтобы было более понятно для наших жителей, в том числе и объектов инфраструктуры. Вопросы, коллеги, какие-то входит. Общественный транспорт нет, он не входит. То есть, там уже не был, главы он не вошел. Как мы все знаем, правительство, Российской Федерации в парламент в Государственную Думу внесем законопроект который предусматривает предварительные. Мы все сейчас говорим о предварительных. А, наличие QR-кодов, всех перечисленных, которые мы сейчас озвучили, На объектах, а, на объектах а, при покупке билета на авиасообщение и ЖД-возор. Спасибо. Алексей Петрович, если... Уже после получения QR-кода необходимо внести данные, ну, допустим, по перемене имени или фамилии. Да, такие тоже вопросы возникают. Здесь, в принципе, все просто. Также вы в услугах в условном порядке меняете свои ну, паспортные данные, если паспорт сменился или документы добавились новые. И автоматически, если ничего делать не нужно, автоматически изменения произойдут и в QR-коде. Ну вот смотрите, все ваши действия направлены на то, что QR-коды. Все эти госуслуга в основном на аудиторию целевую такой, знаете, до 60-65 А вот если бабуля 70, -70 она сделала прививку, да, вот ей куда идти? Соответственно, когда делается скривку, ей выдается документ о вакцинации. Он является основным. Сразу он выдается там в поликлинике. Совершенно, наверное, вот. сразу да. выдается. Соответственно, также можно в ПЦ получить сертификат о Установленного Потом бабуль надо идти. Не обязательно. Не надо, не важно, да? Просто если, допустим, такая возможность есть, что если он в сведениях о... о том, кто получил вакцину, то у него есть возможность распечатать этот документ. То есть госуслуги здесь и смарт... смартфона не обязательно. Кстати, это бесплатно. Это бесплатно. А почему он хотел не принимает родственников, которые придут до старика получить оформить, которые просто портфельно будут и это свою мать делала? Но им придется самой ехать и другие документы. Ну, ну, ну документы, потому, не потому, взять, что что потому что лично заявителя. Потому что ДНС работают по заявителям. При этом даешь документы на человека все действительные, как бы можно смесить потенциал. Нет, ну вы как понимаете, что у вас. Ну, он ей способный черный домик сделать. Если есть доверенность, То есть полностью какая-то такая затычка небольшая, просто людям физически тяжело а, а, мало обидность. Сей, он может быть и и на этом, у нас мы, в ЛАДе, в ЛАДе, есть выездная, выездные сотрудники, которые могут э, ту или иную услугу осуществить. Пожалуйста, Пожалуйста работодательный запрос. Хорошо, то есть, я, сейчас я, я, можно, я удачусь у наших коллег именно в части выездных э, э, оказаний услуг. Обязательно развести на информацию еще один вопрос На территории города появилось очень много Спортивных площадок Футбольных полей И я как общественник занимаюсь Оздоровлением нашей можно сказать, молодежи Возможно ли нам заниматься У кого-то нет QR-кода На свежем воздухе, на том же стадионе На спортивной площадке и не подойдет ли нам кто-нибудь проверяющий И скажет, зачем вы здесь собрались И кого-нибудь в конце концов накажет? Нет, на свежем воздухе Заниматься можно и нужно все, я вас понял. Спасибо большое. Может ли полиция затребовать на улице QR-код? Ну, мы видим, что полиции здесь нет, но данная вера не предусмотрена. безусловно. Может гражданин затребовать QR-код у работников магазинов, полиции, у вас в том числе? Mm -hmm. Мы обязательно ему покажем. Я лично. Mm -hmm. не могу продемонстрировать. Mm -hmm. И да, я переболел безсимптомно, у меня были антитела. Но я все же пошел в эти Вы же понимаете, что это проблема и вопрос не калмыки, это вопрос страны с если кто-то куда-то выезжал, то ведь попасть в других регионов без спироотвода уже практически никуда не пошел. Поэтому мы одни из последних будем, постарались изучить вообще опыт других регионов. Максимально перед этим полевить население, чтобы было большое количество жителей с спироотвода. То есть мы абсолютно не спешили здесь. Ну, 10%. Раньше вы говорили так, для того, чтобы получить коллективный иммунитет, надо, чтобы 60 процентов, это было в начале пандемии, 60 процентов, да. чтобы было приемлемо. Теперь у вас данные с этим, что 100 процентов должно процентов населения республики, возьмите 270 тысяч населения, Шестьдесят процентов из них сколько будут составлять? Ну, группа скажет, скажет 170-180 тысяч Теперь вакцина Изобретена была Вот сейчас только проходит клиническое испытание Вакцина для детей старшего возраста Для того, чтобы получить группу 60% населения Целого Нам нужно привить либо 80% Взрослого О чем мы сейчас говорим А еще лучше 100% взрослого С учетом того, что тенденции снижения пандемии В мире нет мы не сталкивались с такой болезнью никогда. Мир не сталкивался никогда с такой болезнью. И мы вынуждены пересматривать свои взгляды. Сейчас я вообще считаю, для того, чтобы мир дальше существовал, нужно всем быть привитым. Просто во всем. Иначе это будет постоянные, мы будем постоянно терять своих близких, земляков, друзей и все остальное. Да кстати, насчет подростков, если мы идем в магазин, и как быть? до 18 ничего не потребует подростки до 18 лет не надо ну, ну, ну если надо детей в магазин пускать, нет, что реально, не зря для детей, вам что-то из а хотя вас детей переводят ну, на проход потому что детей болеют много Конкретные вопросы прямо по под видеоподом. Давайте задавайте. Вот что вам пишут в данный момент в социальной сети. Какие вопросы? Возможно, значит, вот если в июне я получил вакцину, вакцинировался, соответственно, есть подход. И как бы он действует да, до июня 20 года. Да, а вот сейчас то в течение полугода я хочу вакцинироваться, ревакцинироваться. Отменится ли тот предыдущий? Или как? Да, у вас придет новый ферт с другим Получается, сейчас не успеваем вакцинировать завтра, допустим, 1 заказряд, он будет действительно только через день Нет, смотря чем вы будете прививаться. Если вы прививаетесь в процессе, то лайтом, то если вы переболевшие прививаетесь лайтом до истечения 6 месяцев, у вас QR-код придет в принципе сразу. Если вы не болели и не прививались, и прививаетесь лайком, вам QR-код придет через 21 день. И если вы прививаетесь любой другой вакциной, то вам QR-код придет после второй инъекции. То есть в этот промежуток у меня тот юткий, он уже все, не будет действовать. Так да, он будет действовать? Да. Он будет действовать. Он сколько будет во второй раз? На а полгода но ну, Пока принято решение на уровне федерации, что при УАРПД действием. Но при я рекомендую всем все равно через полгода. Для переболевших полгода. Тут пишет вопрос на зрителя. В сентябре переболела COVID-19, проходила лечение в Верхнем Яшкуле, пролежав 10 дней, шла под расписку с отрицательным тестом. Теперь я не могу получить QR-код. Куда я обращаться? в больнице. Угу. Спасибо. Еще вопрос Юрий Викторович, скажите, пожалуйста, будут введены QR-коды в вузы? и как это будет работать? Ну, Министерство не занимается введением QR-кодов, это не наши полномочия. Вот. Но я считаю, что в такие объекты, как ВУЗ, где действительно большое перемещение потоков, код должен быть QR-кодом, конечно. Но это мое личное мнение. Пока нет. вполне рост. Итог? У нас вопрос еще такой. В каком документе написано, что продавец может проверять пилотвод? Продавец или? Угу. Именно продавец. От а главы республики Толмития. 169.